кто то в последнее время я повадился делать топы пушек в отдельно взятых классах, предлагаю не останавливаться и... Начали. Послушать мой личный топ снайперских винтовок, но это будет непростая подборка валын со сборками. Сегодня я поговорю о технике игры с ними, которую я стараюсь применять. Ну и разрешим парочку вопросов, приходящих в нашу редакцию. Так что здорово, мужские мужчины, и сразу спойлер. Снайперская винтовка Локус у меня не на первом месте. Да-да-да, а вы как хотели, сейчас такая жара начнется, а если вы хотите, чтобы было еще, жарче. Тогда нужно залететь в мех-арена. Это первая мобильная игра, охренительно передающая атмосферу консольных и ПК-шутеров. Это тактически командный шутер 5 на 5, где одновременно можно и отдохнуть, и показать всем, какой ты киберспортсмен. Множество мехов и орудий, которые предстоит открыть и качнуть. Множество целей и задач, которые предстоит выполнить. Лично я решил качнуть меха лансера, обустанул ему пушки и раз раз бы его Сделал. Рок-н-ролл. Он тот еще в бою устраивает. К слову, господа, Мехарена только запустилась по всему миру. В начале августа ребята устраивали множество праздничных событий, но я уверен, что это еще только начало и нас с вами впереди ждет куча крутых ивентов. Игра совершенно бесплатная на Android и iOS и если прямо сейчас вы перейдете по моей ссылке в описании, то получите балдежные подгоны для старта и доминации. А если еще сильнее поторопитесь, то несколько каточек можем и в команде побегать. Мой никнейм вам всем давно известен, ну чего ждем, погнали! Пятое место. СПРочка. Да, она у нас находится в разделе с пехотными винтовками, но по сути это неплохая снайпушка для средних дистанций с хорошим АДС. Важная пометка, мужики, топ, как обычно, я распределял сугубо по своим субъективным ощущениям и он больше относится к сетевой рейтинговой игре. Обращаю внимание на слово рейтинговой, а то как комменты не откроешь, одни Саши Симплы и рекрент сидят. К слову у меня порой складывается впечатление, как будто есть какие-то негласные правила, что если ты взял снайперскую винтовку, значит ты должен сидеть где-то в углу на бутылке. Ой, в смысле сидеть где-то в open зуме и ждать одного килла в две минуты. Это я говорю все потому, что на меня накинулись челики в комментариях к прошлому выпуску про Райтек. Типа мол Зачем рашиться снайпой? Сиди и поли в одно место. Хорошо, что занерфили снайперки. Я могу вот что сказать, что бланк скопы урезали. Это ладно, ничего смертельного. Что сделали рывки при попаданиях и дыхательный аппарат тоже хрен с ним. Но кто-нибудь из этих челиков, играющих на каком-нибудь мета-пистолет-пулемете, мне ответит, почему сильных рывков при попадании нет на ППшках? Почему мета-ППшки перестреливают штурмовые винтовки на средней дистанции? Знаете, некоторые писали в комментариях, что снайперский класс это класс поддержки и снайпер должен оставаться сзади и и я отчасти соглашусь с этим. Но если в пример привести того же Сашу Симпла или Диму Рекрента, которые в своих дисциплинах делают грязную грязь на снайпушках, то по логике мышления комментаторов, эти парни неправильно играют. Я нормально отношусь к позиционной, размеренной игре со снайперскими винтовками, но лично мне хочется движа-движа, и поэтому я руками и ногами за агрессивный снайпинг. Мне кажется, в каждом онлайн-шутере игра со снайпингом Пушками подразумевает выход игрока на другой, более продвинутый уровень, где ошибаться в принципе нельзя. Короче, мужики, вы за весь движ и так прекрасно шарите, просто есть ребята, которые не могут понять, что со снайпой можно еще и рашить, если руки не из жопы, прикиньте. Че-то я сборочку на СПР потерял, короче, вот, ловите. Четвертое место. Бандит. Что? Сейчас некоторые могут быть в недоумении как так, если буквально пару секунд назад речь шла об активном снайпинге. Спору нет, отличный АДС, отличная подвижность, неплохая скорострельность, но урончик э, все-таки слабоват. Эту беду можно в принципе на изи победить, если доводиться в верхнюю часть модельки, но на скоростях, в стремительных замесах не всегда удается это сделать. Хотя снайпа почти что идеальная для агрессии, рекомендую пользуйтесь, сборочку уловить. Третье место DLQ33. Этот старина и сейчас неплохо накидывает. Отличный урон, неплохой АДС со скоростью перемещения. Правда, все-таки лучше с DLQ33 держать дистанцию. Хотя это применимо к каждой снайпе и вот, собственно, сборка. И самое внимательное давным-давно заметили, что практически на каждой сборке у меня стоит перк быстрая смена оружия. Откровенно говоря, не такой сильный буст к смене оружия выходит, но он все-таки есть. После каждого выстрела я стараюсь менять оружие на второстепенное. В моем случае это кротышка. Это старый, как мир, мув широко применяется в пк шутанах И я не понимаю, почему его не так широко используют в мобильном движе Стоит помнить, что скорость спринта у снайперок медленнее, чем у второстепенного оружия. И по сути, после выстрела идеально можно уйти за укрытие после смены оружия. Скорость нашего персонажа, естественно, увеличится. Также эта техника будет Будет полезно и в замесах, когда вас застали врасплох. Кадры с такими мувами вы уже неоднократно могли у меня наблюдать. Ко всему хочу добавить, что сейчас я отказался от перка стойкость, который режет рывки при попаданиях, и вместо него я беру перк кураж, благодаря которому смена оружия и перезарядка происходят без потери скорости. В нагрузку к этому перку я добавил, естественно, перк Гамп» и перк кэшбэк с покупок. Скордстрики, БПЛА для выяснения обстановочки, контр-БПЛА, чтобы на время заспамить карту противника помехами и ракета-хищник. Ракета-хищник мне еще нравится тем, что также можно прочекать места расположения противника перед ударом. Если кому-то нужна сборка на коротышку, то ловите. Она чисто от бедра, от мушки я с ней вообще не играю, да и в принципе это и не нужно в клоус-файтах. Второе место, конечно же, Локус. На втором месте он у меня только из-за того, что он чуть-чуть мобильнее dlq 33 Сборка у меня на нем вот такая. В мой топ не попали XPR, EBR и Райтек, потому что они намного профитнее смотрятся в королевской битве, чем в сетевой. Ну а пушку 45 и на говнюшку мы вообще не будем трогать, чтобы не пахло. Первое место, Арктика. Ее несколько сезонов назад ни хреново так урезали, но до сих пор с ней можно и нужно делать жару в рейтинге. Раньше была мода ставить на нее какой-нибудь трехкратный прицел, но я предпочитаю использовать ее в стандартном варианте. Отличный урон, адекватный АДС и спринт. К тому же она полуавтоматическая, для активных файтов самое то. Ловите сборку. Я понимаю, что для многих такой стиль игры не подойдет, особенно на легах сложно юзать такие прикалдесы когда против тебя парни соло фениками бегают. Но такие трудности, как мне кажется, заставляют нас больше играть головой и лишний раз не подставляться. И неважно, рашишь ты со снайпой или играешь позиционно, делайте и играйте как нравится. Эта игра и правила здесь устанавливаете вы. Делай, как нравится, у злых людей места лица, задница. А -а -а -а. Если тебе будут говорить, что ты делаешь все не так просто, покажи. Так, еще не забудь шибануть, мужик. Спасибо.